Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего YouTube-канала, гости моих ресурсов. Я Игорь Черноусов. Где-то порядка шести месяцев назад я регулярно, каждую неделю проводил вебинары. Вот на этой вот страничке. По объективным причинам вебинары я приостановил. В эту среду, 16 ноября... Я провожу вебинар в режиме вопрос-ответ. Этот вебинар посвящен программе, о которой у меня на канале уже лежит достаточно много видео, программе, которая называется TurboSkype. Эта программа позволяет делать массовую рассылку в скайпе. Причем работает она очень необычно. Те, кто пользовался какими-то скайп-рассыльщиками, будут удивлены, так же, как и я, как эта программа работает. Как уже сказала, о программе записано несколько подробных видеоуроков, но все равно вопросы поступают я решил провести один такой вебинар и в прямом эфире ответить на те вопросы которые у меня уже тут накопились и возможно на те вопросы которые будут у вас даже отвечу на вопрос который меня очень удивляет а что же лучше программы миша стоева либо turbo skype отвечу и на этот вопрос в конце вебинара всем кто придет живую будет отдельный бонус Максима Норкина. Какой бонус не скажу, но те, кто пользуется скайпом, особенно турбо скайпом, вы будете приятно порадованы. Вебинар будет проходить на стандартной страничке, на которой вы можете попасть со своего одностраничного сайта Игорь36. Очень простое имя домена Игорь36. И вот тут вот есть такая ссылочка перейти на страничку вебинаров. Но Естественно, ссылку на вебинарную страничку я размещу в описании этого видео. Вебинар на начнется в 20 часов по Москве, но не в четверг, а в среду. В среду у меня появился свободный день, а в четверг буду заниматься йогой. Если вы по каким-то причинам ну, не можете прийти на этот вебинар, ну, все мои люди, вы можете свои вопросы оставить, отправив мне их личным сообщением в любую социальную сеть, но лучше пишите в контакт или в одноклассники. Ссылки вот на моей страничке находятся опять же, на страничке вебинаров. Либо можете писать вопросы прямо на самой страничке в чате. Я все интересные вопросы соберу и отвечу. То есть, вначале я буду отвечать на вопросы по скайпу, а в конце вебинара отвечу, в принципе, на все вопросы, которые, например, за этот большой временной период, пока меня не было, возможно, у кого-то накопились. Большое всем спасибо, так что жду вас 16 ноября в 20 часов на нашей вебинарной страничке, ссылка на которую будет в описании этого видео. Всем спасибо, до свидания.